Сочивка, Сочивка, не получается у него удар, там, возможно, даже выпрашивали пенальти, вроде как все чисто было. Смотрите, как Макавчик вышел, самый настоящий Нойер. И на Сочивка играет Сочивка, и пас на наконец-то удар состоялся. Но Владимир как-то очень аккуратно пробил. Все игроки Минского Динамо, почти все, кроме Дубинца, расположились в штрафной площади, и как раз первыми играют. Так, отскок и удар по воротам. Вот это интересно. Кто там, Барсуков промахнулся? Тем не менее, мяч у Динамо. Владимир Хачинский занимается не своим делом и подает зачем-то. Девченка! Удар поворота! Мы говорили сами, что сегодня Никита забьет, и он пристреливается. И это удар поворотом. Ничего себе, как задумал! Костров, хитрец! Возможно, его Бионщик в Гомеле так научил. О них тоже. Сокол. Сочивка, классный пас, Морозов, 1-1, Морозов! Третий гол в трех матчах для нападающего. Прекрасный пас из глубины от Сочивка. Не знаю, хотел ли так сделать Александр, или просто получилось. Тем не менее, классный гол от Минского Динамо. Разварилась оборона Слави Мозер и, и 1-0... Снова отметим этот пас, который. Метров 30, наверное. Мяч летел. Удар поторочи. Макавчик неуверенно играет. Добивание! И Славия сравнивает еще. Рябых забивает благодаря неуверенным действиям вратаря. Минского Динамо. Ну и Неплохой пропуск Дубенца. В вот одно касание Владимир Хващинский. Скорость у него отменная, будет подавать Владимир, подает, дубинец, бьет головой, и мяч приземляется на сетку. Классно все сделали игроки Динамо. Будет уже подавать угловой и разыгрывает через Никиту Демченко. Подача! И Бегунов выше всех выпрыгнул, но и мяч после его головы полетел очень-очень высоко. Такая скорость, зачем отдавать? Отдает Владимиру Хвощевскому. Владимир, вас на рылоча, рылочь Роман Девескиба, будет бить. Нет, это пас получается, и Хвачинский забивает, но гол не будет засчитан. сайт. И сразу четыре игрока появляются на футбольном поле. Низко. такое ощущение, что он играет как центральный защитник, и Никита Демченко получает мяч на правом фланге. Демченко играет назад, и удар по воротам, там Иваненко. Да, Свирепов сегодня выступает как центральный защитник. Нижник играет назад. Опасно. Действуют игроки. Динамо и ошибка на ровном месте. Удар. Ну, по силе хорошо, по точности не очень. После ну, очень грубой ошибки дубатовки. Морозов выпрыгивает очень высоко, и Дубинец получит мяч, Дубинец, Никита Демченко, Демченко, и Иваненко, кажется, за пределы вышел, но здесь Морозов, что творит, волшебник. Дубль оформляет нападающий Минского Динамо, вот там вратарь, правда, убил Никиту Демченко, это омрачает немного положение дел, и, как мне кажется, в полете Иваненко вышел за пределы штрафной площади и должен был бы быть штрафной, если бы Морозов не забил. Но он забил и таким образом отменяется у нас. Хорошо. Ну, вроде как Никита на ногах. Это самое главное. Даже носилки не нужно было нести.